Если зубы выросли дважды, то вырастут и третий раз. Доказано, что зубы вырастают третий раз после 80 лет. Сейчас я ускоряю этот процесс. Я отключаю биологический счетчик времени для моих зубов. Я ускоряю рост зубов, и они у меня вырастут сейчас. Я вдыхаю божественную энергию и запускаю на рост зубов. Я ощущаю, как зубы растут. Я ощущаю зубную боль и зуд. Божественная энергия входит в меня и укрепляет мою челюсть, десна и выращивает красивые здоровые зубы. С сегодняшнего дня я перезаписываю ДНК нашего рода и утверждаю с верой и благодарностью в нашем роду у всех здоровые и крепкие зубы,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 Я благословляю всех, у кого красивые зубы, и благодарю за свои зубы Отца Моего Небесного. С данного момента я вдыхаю божественное спокойствие и целительную энергию Всевышнего. Я знаю, что все, что я утверждаю с верой, исполнено будет, и сила Бога, сила Высшего Разума поможет вырасти красивым, ровным, здоровым, белым зубам так как ничто не может противиться власти Бога и силе подсознания, где хранится и черпается вся мудрость человечества. Сейчас я вижу четкую картинку. Мои близкие любуются моими зубами и поздравляют меня. А я благодарю Бога за мои новые, здоровые, красивые зубы. Мои зубы – проявление божественной любви, и мой рот сияет белоснежной улыбкой. Мои зубы проявления божественной любви, и мой род сияет белоснежной улыбкой. Мои зубы проявления божественной любви, и мой род сияет белоснежной улыбкой. Я посылаю любовь к каждому зубу. Я люблю тебя. Спасибо тебе за твою помощь и красоту. Я люблю тебя. Спасибо тебе за твою помощь и красоту я люблю тебя, спасибо тебе за твою помощь и красоту, я посылаю любовь своим верхним зубам, я люблю вас, спасибо за вашу помощь и красоту, я посылаю любовь своим нижним зубам, спасибо за вашу помощь и красоту, я посылаю любовь всем своим зубам, я люблю вас, зубки мои, я благодарю вас, за то, что вы есть. Я так благодарна вам за то, что вы есть. Я благодарен на Богу за то, что Он вас создал, такими белыми и красивыми. Это так чудесно иметь красивые, здоровые зубы. Это так чудесно иметь красивые, здоровые зубы. Это так чудесно иметь красивые, здоровые зубы. Я благодарю Тебя, Всевышний, за этот дар. Я благодарю Тебя, Всевышний, за дар иметь красивые, здоровые зубы. Все возможно. Возможно вырастить новые зубы. Я искренне верю, что Всевышний вырастет мне новые зубы. Благодарю, благодарю, благодарю.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 и протекает целительной силой и растит новые зубы. Благодарю тебя, Всевышний, за твой дар.